Приветствую на канале Асмоди play Мы продолжаем играть где-то опять. Давайте проложим курс. Так, а куда нам надо? Вот сюда. Господи, все у меня, что ли, одно сложится сейчас? Ладно. Блин, продолжаем ехать. Блин. Через такой поребрик переехал. Кошмар. Так, по мосту едем. Да тихо ты. Вот сюда. Так. Едем едем. Сейчас мне же что-то несколько не, не, несколько что всего надо угнать. Чего? Это я точно помню. Мусоровоз я угнал. Что еще надо? Сколько всего мне еще надо угнать? Убавили. И катимся. Ты вывезка да. Банная. Думайте жаль, да не сколько. В чем мне уже лезть? GPS неправильно настроен маленько, то есть правильно, ну не для GTA. Oh! Блин. Uh -uh. Звезду на пустом месте заработал. Мне куда-куда-то сюда надо. А переждем. Я что знаю, приехал-то нормально ну, давай быстрее, гасни Ну-ка давай для отхода для этого позвоните майку выберите мне пункт "Пометить корня транспорт вот так ну давай позвоним майку так. майку Эй, hey, well все, координаты сбросил. Стравберри. Да ешь, твою мать. так ладно машина-то неплохая так. теперь мне надо еще машину, на ну, чем мне ехать-то? Гос... Ее. Так. Сели. Не по отчету. Оружие какое-то надо докупить. Машину для входа можно было другую поставить. А с чего это мне? Ничего плохого не сделал. Господи, бешеная машина. А это может быть за мной. А вы was wondering if you'd be back in again, listening to you and those two friends of yours bantering back А что мне здесь надо? cool. It was like I was in a movie or a music video or something. Man, what are you talking about? I love the hip hop. PG Jackson, MC Clip. That ain't real hip hop. No, I mean, what would I know? I barely exist outside this store. Давай, И этот купим. И этот купим. Сейчас подожди. Что у нас здесь появилось? Патроны, патроны, патроны есть. О! Ну и двадцатки хватит. расцветка меня не интересует э. с этим пока нормально everyone thinks it must be so exciting working in a gun store But it's really not. Have так, а здесь у нас тир нет тир вот он это не понял что, билет надо купить или чего или это надо не во время миссии делать или что? И нет там никого. Мог бы и заказ тут у вас сходить. Так. Выполнено. О, Ой, спасибо. We got ourselves some boiler soup. Все, раздобыли комбинозы. Мусорщиками будем притворяться. Так. Тоня, нет, мне зачем, Тоня? Давай-ка вот сюда. Стреляют. А, ну тирли правильно, может там и стреляют так. Осторожней Господи, кто-то к разведке рисует. Авария. Оказывается, не один, я так плохо езжу. Я представляю, если кто-то тоже миссию проходит. А также ездил онлайн, это онлайн. Вот там люди-то прикалываются поедут. Вот сюда. Бум. Давай. Нет. Туда мы на синей точке не ездим. На эти доп занятия. Опа, а я проскочил. Нарушаю. Потому что его мать-то. Давай, давай, давай. Сюда, сюда, сюда. И вот сюда. А у меня какие проблемы? У меня нет проблем. Hello. Купите три маски. Ярко-синяя маска. Вот это. Блин, порося такой. Бордец. Вот эти сойдут. Ну и тебе. Такая... Все. Маски куплены. Пришлось ехать, блин, в какую -то... ой Ой-ой-ой-ой-ой, ну-ка, ну-ка. Подожди. Мне показалось, или на самом деле тут оплес бегают. Не, смотрите ко самом деле Нифига себе Ну, ладно Я уверен, что она здесь не одна такая Тут только по пляжу походить стоит И смотрите, ведь всем плевать ну и ладно, бог служит, судья. Oh, a... Пролез. Давай-ка. Куда теперь? теперь сюда А ты еще блин за тебя ко мне вашею посадить остается нахрен идиот, если ты думал, что я с тобой связываться буду да, за водичку надо ехать, блин Думаю, так насквозь проехать давай Едем, едем, едем. Все, блин. Так, далеко далеко далеко далеко далеко далу будет по о ч ⁇ обратно что ли нарушаем нарушаем да это я без вас знаю так Хорошо, влетел в него. Я думаю, он там втрут. Ну ладно, не будем заливать. Массы банк Арена. Давай. Да хватит криктеть крик ехали далее где-то тут уже близко так может машину поменять Давай залазь в нее. Вот так. Тоже иголочная какая-то, что, не дай бог, попалась. А так и тут куча машин у меня. Эвакуатор.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 Да ну, ладно, да ты. Так, и вот я тоже угнал. его Чтою-то дивизию? Блин. Теперь бежать надо как-то. А я понял, ты, что, ты Специально заблокировал. А, это хозяин этого тягача. Бичает, боссик. Вот так вот. А вот хрен вы теперь меня, поймаете здесь. Я по каналу уйду. а вы пока еще не доросли до этого да что его ты откуда вылезла Ой -ой -ой. местечко где возможно можно будет оторваться так вертолетов нету и то хорошо давай, давай. еще чуть-чуть нельзя но укрыться то хотя бы можно Ух, с пырдячим паром Господи, прям как из тачки стал да тачка как из тачки мультфильмы так куда мне надо везти короче далеко обратно можно конечно по подземелью опять этому но нет. Сейчас может по не надо доехать. Туду-туду-туду. Так, ладно. все на меня сложились эти обязательства. Ладно предположим так. сюда, сюда. куда ты прешь немножко я еду Аккуратно, аккуратно. Блин, сколько все-таки техники надо, там винижевые. Но с другой стороны, тоже не за двумя сотнями едем. Модифицировать. Ну, не надо модифицировать, ее ну, хотя бы починить надо было. А ты толст гараж предоставить, господи. Так. Все правильно сюда едем-едем-едем соседнее село какой-то пятачок модные тачки этот пятачок поли сан-андреса не знаю сан-андреса кстати не играл поэтому не могу сказать третий играл 4 играл пятый играл сан-андрес не играл Опять же... Блин, вот это поставщик... Это за скрытой рекламой. Ладно. Блин, прогрузка такая шизуральная, блин. Ну да. Да не заделая тебя. Вот сейчас пока ментов не хватает. Так. едем Чуть-чуть левее. Вот так. Как раз проскочил Блин. Вот еще и стоит, смотрит на меня. Ладно, дорога все равно где-то здесь. Господи, провал текстур. Заметьте, опять моя работа, опять я все сделал. Опа. Покиньте сектор. На этот раз машина поприличнее меня. выполнила выполнена эта миссия одна за одной прямо валится прям выполняю так съездить купить Да. Это, я так понимаю, второстепенные какие-то беверли. Тут как я понимаю, нет. Так, ладно. Давай хоть посмотрим, что у других есть. Эй, уходи на участке, чувак, можно ехать Ладно, это все, возвращайся на участок, я объясню вам Стив, Стив говорит, the что когда мы набили брусово, надо будет доставить Дэвиду Уэймсу Он крупный инвестор или кто-то в этом роде, в общем, не важно Блин, опять обратно, что ли? Ну, если обратно, то ладно, недалеко уехал Да, обратно Я только что здесь был. Ты что, меня не видел, когда я что-то пригонял? Ну, давай. Рассказывай. Hey. Привет! Что-ка? Right Значит, so really Значит, работаем. Мы с новой жизнью, чтобы ограбить каких-то yeah. убийц. Hey. Так, right. ладно, right. uh, right. привет. Слушайте, план такой. Так, Trevor, okay. да, ты здесь. Когда yeah, подъедет бронемобиль, okay. yeah. пода сигнал, yeah. uh -huh, uh -huh, right <laughs> Короче, бронемобиль мы будем утаскивать на эвакуаторе. Hope is they pull right up in front you. When they do. Врешем как Bam. следует. Ба, забудем ладеется. После этого подрываем дверь, пытаем надеть облигации или что-то. я везу все это. что как-то сомнительное. Это вам не казаться под обстрелом. Я стою здесь на посту. Гляди, Гоба, понял? Рисковать будем мы. Вы так нормально, что да? чувак. Это и же... и нет, хорошо, хочешь, чтобы мы не... Словно... Right. Уже плюс. Right. Очень, там маски. Right. Чего? Ну-ка, посмотрю, что тут у нас. Huh? Так, обезьяну негру. Real Настоящий профессионал. <laughs> Блин, нет. Все-таки обезьяна не негру досталась. <laughs> Let's do this. <laughs> let's go, let's go. Сядьте в мусоровоз. еще меня врезался. Ну, это вот такая тачка. Поскольку я помню, на пластик первой. Какие-то там боевые тачки были, я уж не помню. Мусоровос вообще страшная сила был Гасил всех. У него пушек понавешивало было там. Так, Си, я прибыл. Сколько времени осталось? Где они? Вот они едут. Приготовься. Так, мне надо в них врезаться. Перегороди обе полосы. The truck and keep it stationary. Поставил машину right, на назад. Сейчас он должен влететь в них. Это санитарной службы здесь не должно быть. You better brace you motherfuckers. Протарайте машину. No. Хорошо, огни. Я right, Бомбу или пучку. And make it happen. Да. Everyone else, let's go. ложись oh. что горит ты же горишь а позже приехал церковь Сейчас все съедутся. Так, а я за барьерами прячься, да? Мне что, продержаться надо или что? уничтожьте подкрепление полиция на главной дороге снайперов на крыше где она могла засесть вот она действительно команда Что, что То что вертолет. Отсюс вот. Где второй? Все, бежим. Господи, мы до грузовики там сбегаем. Кошмар. Отправляйтесь к координатам отхода. Там такой завес был. Вы думаете нам это с рук спустя? Поехали, блин. Так. Переходы под землю. Вовремя ты убежал. Уничтожить ему бы там ни было все было уничтожено а вы то что бежите вам то чего бояться это чего это куда я залез Yeah, man. Shit, that trash truck is trash, dog. Так, у тебя you все нормально, nice у меня work. все хорошо. Буду бегать в пирсе, давай. Так, в смысле, это все, все еще одна миссия Продолжается. Беритесь до дома Дэвида. Дэвида. Что тут делать столько охраны? У меня посылка для Дэвина. Посылка для мистера. Ну давай. Еще стоят, господи, надо было расстрелять, вас было Вот так, в компьютерную so long, игру бахаться в телефоне. Господи. А я тебя помню. Детектив на полставки. Выкладывай деньги. Эй, это еще не все, братан. У меня для тебя дело. Пять тачек, Дорогущих тачек. Жирный куш, бро. Супер. Я знаю, кому это может понадобиться. Я у тебя. Не, мне нужен ты. Твоя команда. Профессионалы. Да мне плевать на тебя и... Похоже, на счет тебя... На счет просчитался. что просчитывался? Скажи, тебе футбол нравится? У меня есть доля в одном спортивном проекте. Тебе рынок? Только скажи. Мне нравится сидеть на диване и смотреть старые фильмы. Ну вот. Хочешь сведуть тебя с Соломоном Ричардсом? Годишь. Соломоном Ричардсом? не продюсером? Он решил идти отдел и я собираюсь финансировать его студию. Я свяжусь с ним. Как только ты... Ладно, на даже Соломон Ричардс. Короче, наплел, наплел там Так, теперь не нужны тачки. Что-то хрень какая-то, подстава. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Hey, up, hey, Давай, Listen, I I to... Через горы. Через расстояние